Бог спасет. Я вам говорю, это Калашников. Мы как историки должны помнить этот мем и опираться на него при экранизации. Да к чему показывать? А о ее упорство. Она тут не исторический персонаж. Она тут ментозавр? Серьезная женщина в сценарии? Это ведь глупо. Всем известно, что бабы истерички. Но только так можно было показать, что Зоя обычный человек. Ну, кого из нас в жизни не обоссывали? чертовой пиндосы пытаются своим Вьетнамом перекрыть нашу, Великую Отечественную. <звы> Еретики. Скучно скучно, скучно, скучно, скучно. Ну, нацисты лучше вампиров. Нацисты хотя бы крестов не боятся. В самой-то деревне ничего не было. Мы в конце концов и Историки. Да, Нихуйня блогерская. Кто что, а, принес? Блин. Я обещал фильм по документам. Есть один. М -м -м. Баварская. Видели, кстати, как хохлы с пиндосами а, нашу историю переписывают? Чертилы поганые. Так, блядь, пишем заяву в прокуратуру на этого урода! Не, ну, ну вы слышали, да? Конечно, Потому что полк петухов! Дырявых болчар, а не тусов! И лохи нацисты, и Гитлер варвар! -вар. За, За нами победа. победа, у вас, у вас Москва. Москва. Не, ну ты че, ну, ну, ну, ну война! все знают, деды воевали, ну, я помню, я, я горжусь! По-моему, он сейчас нацизм реабилитировал. Поедешь, по по поедешь отсюда, вон, вон туда. Закажите, пожалуйста, еще бумаги, а то эта стопка заканчивается. А то давай. Хули, бога, хули. Ну, за калаш грех не поцеловать. А это заявление на священника за реабилитацию нацизма. Как спин от основного сюжета. Все по секретным О, документам. Умень. Хв-хв-хв. Классика. Он всегда был кокеткой.